здравствуйте уважаемые подписчики гости канала я игорь черноусов и я продолжаю записывать видеоинструкции по софту для smm продвижения продолжаю рассказывать о программах которые позволят трудиться вам в социальных сетях легко и просто и достаточно быстро выйти на достойные заработки сегодня говорим о одноклассниках и естественно о программе у OK сендер для одноклассников крайне мало есть полезного достойного софта у OK сендер это такой редкое исключение я сейчас нахожусь на официальном сайте программы ссылка на этот сайт будет размещена в описании видео на сайте вы можете почитать о возможностях программы о ее несомненных плюсах ознакомиться более детально со всеми функциями которые сейчас реализованы можете скачать демо версию программы либо купить лицензионную версию если хотите участвовать в партнерке этой программы, то есть зарабатывать деньги на рекомендации, подключайтесь к партнерской программе. В этом ролике, который будет все-таки не очень подробным, по приезду из города Сочи я запишу более детальное видео, если возникнут какие-то вопросы. Возможно проведу какой-то вебинар, потому что программа очень интересная и как я уже говорил в начале крайне мало хорошего качественного софта, который еще и обновляется. Это видео как раз и связано с обновлением программы OcoSender. В обновлении программы есть такие просто замечательные вещи, о которых я не могу не рассказать видео до конца если что-то непонятно пишите в комментарии отвечу помогу расскажу но начну я с установки программы, точнее с того вопроса которые задают некоторые люди не буду их никак охарактеризовывать устанавливая ука на свой компьютер перед скачиванием активатора программы в процессе установки вам необходимо предварительно отключить антивирусное программное обеспечение либо отключить защитник Windows, если вы пользуетесь, например, десяткой. Если у вас на компьютере установлено какое-то ну, непонятное антивирусное обеспечение, свободно распространяемое, либо крякнутое, то лучше вообще его удалить с компьютера, потому что никакой пользы от этих программ для вашего компьютера нет. Но если у вас касперский защитник Windows, пожалуйста, его отключите, иначе вы не сможете установить программу на свой компьютер. В программе OCASender, повторяю это, специально для, ну, опять же, не буду называть группу этих людей каким-то отдельным словом, чтобы не обидеть. Вот специально для вас. Повторяю, что в этой программе нет никакого вируса. Просто если вы понимаете, как работают антивирусы, понимаете, на что они ругаются, то есть никакой антивирус не любит, когда стороннее программное обеспечение выполняют действия, разрешенные только системным программам, то есть работают напрямую. Поэтому все эти программы считаются антивирусами потенциально опасными и удаляются. В легальной версии сендер OK никаких вирусов нет. Вот посмотрите, эта программа установлена у меня на нескольких компьютерах, на дорогих. А вот я вам сейчас показываю окошечко своего сервера. Это очень дорогой компьютер. И если вы внимательно посмотрите, вот защитник у меня отключен. А после того, как я установил программу, папочка с программой сендер OK размещается в исключение раздел исключения защитника Windows и здесь расположены программы, которым лично я доверяю, которые абсолютно не являются. Вирусами, но которые работают не как обычные программы, а работают как системное программное обеспечение. Конечно, если вы скачиваете Ocasender из недр интернета какую-то крякнутую версию, то есть стараетесь сэкономить денег, то никаких гарантий вам тут никто давать не будет. А гарантию качества Ocasender предоставляет сам автор-разработчик. Я вот сейчас нахожусь на его страничке. Опять же, ссылка на страницу Дмитрия будет в описании этого видео. Но если у вас возникнут какие-то вопросы, которые, например, вы не нашли ответа в этом видео, пишите в техподдержку. Техподдержка программы очень дружественная, все вам ответят, подскажут, помогут. Поэтому, друзья, вывод. Покупайте лицензионный софт, то есть не надо экономить на спичках. Софт недорогой, софт обновляемый и с поддержкой. Ну, надеюсь, вопрос о вирусах в УкаСендере окончательно закрыт. Не совсем адекватные вопросы на своем канале я уже давно не отвечаю. Потому что спорить иногда с некоторой категорией людей просто бесполезно. Люди во всех своих ошибках обвиняют кого угодно только не себя поэтому общаться с такими людьми я сейчас просто не берусь это трата времени Итак, что же появилось интересного нового в обновлении о к который дмитрий выпустил где-то наверное уже месяц назад начну с парсера в парсере появилась возможность я думал что вообще такую возможность в одноклассниках не реализовать никогда но дмитрий сделал я выбрал парсер действия выбрал парсер групп и обратите внимание что в настройках парсер можно выставить операцию, которая меня очень порадовала. Вы можете искать группы, у которых открытая стена. Для того, чтобы найти эти группы, нужно просто в строке «Проверять группы» выбрать «Проверять на открытую стену». Опять же, сейчас можно парсить, например, все доступные группы. Если у вас стоит эта галочка, если вы галочку убираете, можете указывать, какое количество групп будет собираться с каждого ключевого слова. Появилась еще дополнительная возможность собирать администрацию группы, одновременно с парсингом вступать в эти группы. Для этого -то нужно пометить чекбоксы галочками. Парсер работает стабильно. В первом ролике, посвященном программе OCO Center, я говорил, но в этом еще раз повторюсь, то работать с программой абсолютно несложно, потому что интерфейс у программы очень понятен. И если все делать не спеша, если у вас нет, например, еще опыта работы с подобными программами, вы без всяких видеоинструкций разберетесь. Все, что вам нужно сделать, это выбрать действие в колонке слева, Уточнить это действие, вот если я сейчас выбрал парсер, я могу посмотреть, какие еще возможности у парсера есть, кроме сбора групп. Можно собирать пользователей из групп, можно собирать друзей. Вы перемещаетесь по этим закладочкам, нажимая на стрелочку, и выбираете нужное вам действие. Выбрав уже нужное конкретное действие, обратите внимание, что каждое действие можно еще уточнить, то есть чаще всего на странице действия несколько закладок на которых ведется либо журнал работы либо производится какая-то настройка пройдитесь по всем этим закладочкам посмотрите что для чего с какой целью эти закладки были сделаны разработчикам ну а если уж совсем запутались нажмите на кнопочку "ФАК" и получите встроенную помощь по нужному вам действию сейчас вернусь Парсеру групп, который у меня работает, вот видите, собралось уже 41 группа. Я поменял запрос, сделал запрос типичный, MLM, таких групп достаточно много. И вот мне уже собрали 45 групп. Я сделаю паузу, перейду на страничку результаты. Вот результаты сбора. Классная возможность парсере, которая лично меня очень порадовала, парсер по классам. То есть вы можете собрать всех пользователей, которые, например, поклассили нужную вам фотографию, затем этих пользователей загрузить в гулялку, пройтись по ним и ответить им тем же, нажимать на классы на их фотографиях, на их профиле. Очень хороший способ продвижения белого продвижения профиля в социальной сети любой. Один из вопросов, которые задавали мне по поводу инвайтера. Инвайтер – это возможность продвигать группы. Я инвайтером не пользуюсь, потому что продвижение группы в Одноклассниках – это достаточно долгая и длительная работа. Вопрос, который задавался, куда же вставлять ссылку на продвигаемую группу. Повторюсь, если вы спокойненько, пройдетесь по всем вкладочкам, например, приглашение в группу, то есть войдете на вкладочку «Настройку приглашения», вы сами ответите на этот вопрос. Вот, ID сообщества. Сюда вставляете ID вашей группы, настраиваете временные задержки, и спарсенные ранее пользователи начинают приглашаться в вашу группу. То есть они будут получать приглашение вступить в вашу группу. Ну и, конечно, мега-вещь. В обновленной версии OkaSender это гулялка. Я достаточно долго пользовался сервисом GetBot. У меня была годовая лицензия этого сервиса, но сейчас она закончилась и встала в полный рост необходимость продолжать гулять по профилям пользователя. А покупать GetBot сейчас ну, с тем функционалом, к которому я привык, достаточно накладно. То есть получается полторы тысячи Каждый месяц. То есть мне легче ежемесячно покупать лицензию у Дмитрия Окасендера, устанавливать его на компьютер, а на оставшиеся деньги покупать в ВОС и маленькую тележку аккаунтов для продвижения. Поэтому работающая гулялка в Ока Сендер ну, решает все мои проблемы с активностью на профиле. Настройка здесь очень простая. Выбираем действие гулялка, три вкладочки. Пользователи, по которым гулять, взять из парсера, либо загрузить из какого-то текстового документа. Естественно, пользователи должны быть целевые, ну, например, те, которые ответили классами на ваши публикации на стене. И сама страничка с настройкой «Гулял». Устанавливаем временные задержки, возраст пользователей, по которым вы хотите гулять, количество пользователей, которых необходимо обойти настройку пола и два чекбокса пользователей, по которым вы гуляете вы можете отправлять заявку друзья а можете ставить им классы ну вот что я всегда всегда и делаю гуляя по пользователям вы можете еще отправлять текстовые сообщения это делается на страничке настройка рассылки включаем чекбокс добавлять рассылку писем и пишем рандомное письмо Обязательно рандомно используйте рандомизацию в любом случае, чтобы ваши сообщения не банились очень быстро. Ну вот на этом такой небольшой обзор возможностей программы я закончу. Скажу, что поменялся интерфейс настроек, он сделан сейчас еще более понятно. То есть настройки самой программы, настройки блэк-листа это возможность не посещать пользователей многократно. И отдельно стоят настройки парсера. Из-за вот этих вот больших задержек, которые у меня сейчас состоят, партия стал работать ну, чуть дольше. Но благодаря этому, во всяком случае, не так часто выскакивает капча и не банятся аккаунты. Повторюсь, если правильно, грамотно пользоваться этой программой, то аккаунт у вас будет жить достаточно долго. Значит, Лично мне от возможности у Кассандера не хватает, несколько вещей это возможности рассылки рассылать вместе с текстом сообщения еще прикрепленную какую-то фо фотографию и конечно рассылать не только по пользователям а рассылать по группам хотя конечно рассылка по группам это очень быстро приводит к бану но раз появилась такая классная возможность как искать группы с открытой стеной то рассылать по от группам с раскрытой стеной, с открытой стеной, но ну, просто сам Бог велел. Я надеюсь, что Дмитрий сделает такую возможность. Лично для меня автоматизация – это когда все работает без вашего участия. Вот если же, например, выполнять рассылку и выполнять рассылку массово, то аккаунт, с которого вы рассылаете, достаточно быстро улетает в бан, что бы вы там с ним ни делали, это нормальная ситуация. Поэтому аккаунты приходится менять, то есть переавторизироваться в программе, использовать прокси. То есть приходится самому постоянно ну, работать, сидеть за компьютером. Поэтому если бы была такая возможность, как загружать несколько аккаунтов в программу, то есть один аккаунт забанили, поднялся другой боец, и процесс продолжился, для меня бы тогда это было просто полное счастье. Но по поводу этой возможности я... Не знаю, будет ли она когда-то реализована, потому что все программы Дмитрия, но ну, во всяком случае и OK Sender, и Quick Sender, они работают с одного аккаунта. Все-таки мотивируют вас аккаунты, которые вы покупаете, беречь. Итак, друзья, на этом обзор обновления OK Sender я закончил. Если что-то пропустил, однозначно что-то пропустил, пожалуйста, пишите свои комментарии к этому видео. Задавайте какие-то адекватные вопросы по возвращению из Сочи. Запишу более подробное детальное видео. Всем спасибо. До свидания.